Сегодня мы попробуем сравнить и разобраться, в чем разница между корейскими и японскими автомобилями. Япошки начали заниматься массовым производством автомобилей раньше. У них уже большой опыт в этом деле. Японское имя бренда ассоциируется, как правило, с надежностью, живучестью и беспроблемностью в обслуживании. Вообще, японские машины принято сравнивать и как бы ставить в противовес с немецкими. Немецкие – это дорогие, строгие, современные и технологичные. А япошки – надежные. Корейцы же очень быстро всех нагнали. И на сегодняшний день можно сказать, что они не хуже японцев, как в качестве, так и по опциям. При этом дешевле. У корейцев главный козырь – это бюджетные модели. Они недорогие и хорошие. Хотя при желании солярис этот можно нафаршировать допами. И тогда по цене он улетит. Но в итоге именно так и ассоциируется сегодня корейское авто. Недорогое и хорошее. Из-за этого у них, можно сказать, появляются проблемы, когда корейцы метят в премиум класс. Представьте, у вас свадьба, и вы берете в аренду авто. Что вы предпочтете? Мерседес С-класса или какой-то... Хюндай Генезис. Просто Мерседес любой. Уже роскошь. А тут С-класс. Ну это топ. А Хюндай Генезис, без сомнения, очень хорошее авто. И Киа, тоже зашибись. Но возьмем мы в итоге все равно мерен. Японских машин, откровенно недорогих, нет. Если не считать Nissan с псевдомоделями Альмера и Тирана, то у остальных производителей нет моделей в продаже, что стоили бы меньше 1 миллиона рублей. Премиум в японских авто развит и чувствует себя вполне нормально. Премиальные авто выведены в определенные подбренды и ассоциируются положительно. Ну, Кто не знает, у Toyota это Lexus, у Nissan Infiniti, у Honda Acura. Mitsubishi, Subaru и Suzuki не имеют, насколько мне известно, премиальных брендов. Хотя Mitsubishi вошла в альянс Renault-Nissan. И теперь не совсем понятно, чем там дело кончится. Но интересно. Двигатели чаще всего обычные атмосферники. Вешают и на корейцев, и на японцев. Двигатели у них вообще похожи. По коробкам японцы в основном ставят вариатор. Корейцы шестиступенчатый автомат. Сборка в целом хорошая и у тех, и у других. Но... Смотрите, что вам нравится больше, что нравится больше именно вам. Если будет возможность, берите.